Здравствуйте еще раз. С вами мастер славянских воинских искусств Юрий Серебрянский. Учебник Биогравитация Левитация. Часть вторая. Сегодня мы начнем нарабатывать простой инструмент для быстрого входа в нужное состояние. Он называется наработка ощущений энергетического кокона и точки сборки. Наше тепловое силовое поле, астральное и ментальное поле, Наш духовный план, все это является разным проявлением нашего сознания. У всех этих полей есть один общий стык. Он называется энергетическим коконом, границы которого мы можем ощутить как границы нашего эфирного тела. Принесите ваше внимание назад и посмотрите на кокон напарника из области, находящейся за вашей головой и чуть-чуть выше. Посмотрев рассеянным взглядом и ощупав кокон напарника на расстоянии вы можете найти в нем некое уплотнение. Если вы хорошо сконцентрируетесь на этом уплотнении, то увидите, что эта часть кокона самая светящаяся. Это и есть точка сборки. Изнутри точки сборки это ваше чистое присутствие. А снаружи это самая энергетически насыщенная часть вашего энергетического кокона, которая по сути поддерживает всю его энергетику. Точка сборки ⁇ это центр нашего осознания, который поддерживает все наше восприятие в каком-то положении. При смещении точки сборки в пространстве Кокона происходит некое изменение во всем нашем восприятии. Базовое упражнение номер один. Сидя на стуле с прямой спиной, ощутите ваше тепловое тело, оно же витальное. Включаемся. Сосредоточьтесь на трех точках включения. Две точки включаются под подошвами ваших ног, а третья точка прямо под копчиком. Спокойно дышим низом живота и позволяем подняться и расшириться приятному теплу, окутывающему и пронизывающему все наше физическое тело. Одновременно с этим чувствуем, какие Изменения происходят с плотностью и насыщенностью нашему эфирного тела. Затем мягко и легко выделяем вниманием нашу анахата-чакру. Слушаем сердце. Чувствуем поток астральной энергии. Отслеживаем реакцию на приятные ощущения верхних и нижних чакр. Передаем приятные ощущения из анахаты во все чакры. Выполняя все это, помним, что эмоциональную энергию во время выполнения любого упражнения данной системы мы получаем из самих себя, изнутри а не снаружи. Легко распределив энергию блаженства по всем чакрам, выходим на ментальный план, осознавая пространство своего сознания как бесконечное и ясное, голубое небо, без образов, без мыслей, без мыслеформ. Останавливаем внутренний диалог. Ощущаем легкое парение, легкость, невесомость. Все шарики нашей крови стали прозрачными, легкими, невесомыми. Такое состояние мы будем называть стартовым. Для последующей левитации нашего физического тела. Запомнив все ощущения, во всех чакрах мы идем выполнять любые физические упражнения. Занимаемся йогой, практикуем комплекс Сурьяна-маскар. То есть та энергия блаженства, которую мы набрали, должна иметь выход на реальные физические упражнения. Только таким образом она начинает усваиваться в качестве памяти, загружаясь по файлам ваше подсознание. С вами мастер славянских воинских искусств Юрий Серебрянский. Работа с вибрацией. Любой вид энергии, проявляющийся совершенно любым качеством, формой, славяне издревле называли вибрацией. Любой вид вибрации мы можем вырабатывать нашим сознанием и его различными проявлениями на разных планах. От низких вибраций до самых высоких. Следующее базовое упражнение направлено на то, чтобы вы научились чувствовать стартовый поток не только в качестве общего ощущения, но и научились выделять чувство вибрации, стартового потока, восхождения, высшей сферы красоты бытия. Примите удобную позу, закройте глаза, объемно фиксируйте ощущения вашего физического тела. Выделите из фона ощущений тепловое поле, окутывающее ваше физическое тело. Почувствуйте объем тепла вокруг вашего физического тела. Теперь выделите из общего фона ощущений ваше сердце. И почувствуйте, как оно радостно пульсирует. Вспомните. Яркие теплые искры приятных ощущений, эмоций и расширьте их из груди на весь объем вашего эфирного тела. Еще всплеск и еще. огненными меридианами ярких искр вспыхивает ваше астральное тело. Так проявляется стихия огня. Теперь выделите из общего фона пространства вашего сознания чистый и ясный ментал. Как чистое, ясное. Глубокое голубое небо, усильте поток внутренней радости, идущий из центра вашей груди. Усильте еще. Усильте и отметьте для себя, насколько ярче и красочнее стал образ глубокого, спокойного, ясного, бесконечного голубого неба. Славянского неба. Вашего ясного сознания. Погружайтесь в это небо все глубже и глубже. Глубже и глубже. В голубое, бездонное славянское небо. Глубже и глубже. В глубокое, голубое, ясное, чистое славянское небо. В небо. Вернитесь к ощущениям вашего физического тела. Ощутите изменения вашей макушки. Ощутите сахасрара чатху. Ощутите приятную вибрацию, идущую от вашей макушки вниз по внутренним органам и одновременно с этим по поверхности вашей кожи. Запомните эту приятную энергию, стекающую по вашему телу и включите образ приятного энергетического дождичка. Побыв под энергетическим дождем 2-3 минуты, плавно откройте глаза. Позанимайтесь йогой, поиграйте в баскетбол, футбол, настольный теннис, поколотите боксерскую грушу, приведите полученные вами возможности, способности, умения в активные физические действия. Вышеизложенные упражнения активизирует вашу сахасрара чакру. Делает физическое тело крепким, молодым, очень сильным. Вышеизложенная практика может сделать так, что вы будете и в 60 лет выглядеть лет на 20. Ведь ваше тело представляет из себя сплошную вибрацию, а раз так то работа с различными вибрациями дает реальный и видимый всем результат. При этом эффективность воздействия вашего сознания на ваше физическое тело и на его возможности, способности, умения зависит от одной простой вещи – от пропускной способности вашего физического тела. Для того, чтобы увеличить пропускную способность вашего физического тела, и предназначена следующая практика. Возьмите из собственных воспоминаний образ себя здорового, сильного, жизнерадостного. Одновременно с этим запустите вибрационный поток, применив предыдущие упражнения. Разогнав поток изо всех сил, отпустите ваше физическое тело и перейдите в спонтанный танец. Во время танца сохраняйте позвоночник ровным. Это очень важно. Ощутите вибрации в макушке и направьте поток этих вибраций в стопы, в чакрамы ваших подошв. Заметьте для себя, что когда вы сосредотачиваетесь одновременно на копчике и подошвах ног, ваше витальное тепловое тело начинает надуваться и становиться плотнее, а все чакры начинают вибрировать все сильнее и сильнее. Здесь все будет зависеть от вашего желания и настойчивости. Однажды произойдет хлопок, и, повращавшись все быстрее и быстрее, все ваши чакры раскроются как цветы, а внутри этих цветов вы увидите пылающие всеми цветами радуги прекрасные символы. Слышащий до да услышит, видящие да увидит. Снизу из подошв все новые порции вибраций идут в коленные чакры, затем в промежность, и так выше и выше, намного выше сахасрары чакры. В этот момент очень важно, чтобы никакие ассоциации не замутили ваше ясное сознание. Пусть ваше сознание будет простым, детским, ясным и чистым, как прекрасное, глубокое, голубое славянское небо. Почувствуйте состояние блаженства в области груди в вашей анахата чакре. Теперь пошлите мощный поток блаженства и любви ко всему живому через лобную чакру аджну наружу ко всем страдающим существам на земле. Дальше сосредоточьтесь одновременно на двух вибрационных потоках. Один запустится сверху, с неба. Второй вы уже восприняли снизу. Синхронизируем оба потока. Воспринимаем их одновременно. ощутили нарастающее блаженство во всех чакрах. Сейчас ваша сахасрара засветится ярким белым светом. Ваша макушка засветится ярким белым светом. Продолжая спонтанный танец, чувствуем вибрационные потоки внутри нашего тела. Пусть эти приятные мощные вибрации пропитают каждую клеточку вашего организма. Приступите к физическим упражнениям. Поиграйте в теннис, в баскетбол. Просто поплавайте. Следующее упражнение называется Вибрационное очищение. Примите удобную позу, сидя или стоя. Почувствуйте центральную ось вашего физического тела. И пусть ваш копчик потянется вниз, как хвостик у морковки, станет тяжелым, а голова наоборот. Станет легкой, прозрачной, как воздушный шарик, стремящийся оторваться от нити и улететь в высокое голубое, глубокое славянское небо. Закройте глаза и выделите из общего фона ваших ощущений тепловое витальное тело. Средотачиваемся на стопах, на копчике, усиливаем поток витальной энергии. При этом у вас возникнет приятное телесное ощущение наполнения теплой, вязкой, текучей энергии всего объема витального тела. Возникнет такое ощущение комфорта, наполненности, однородности, целостности границ вашего витального тела. Сразу же выделяем из общего фона эфирное тело, затем астральное тело и выходим в чистый ментал, углубляемся в чистое, ясное, голубое славянское небо, ваше сознание становится ясным, чистым. Воспринимаем чистое ясное славянское небо ярче, глубже, активнее. Чувствуем, как возникает общее ощущение движения энергии во всех тонких телах. При этом мы наблюдаем у всех тел целостные границы. Энергия течет свободно, гармонично Переходя из физического, витальное тело Из витального в эфирного Из эфирного в астральное Из астрального Заполняя сразу все тонкие тела Почувствуйте прилив сил Наполненность Чистое сознание ваше тело наполнено расширяющейся, вращающейся и вибрирующей божественной силой. Посмотрите на ваше тело как бы со стороны. почувствуйте, что ваше тело пустое, ощутите вращение чакр в подошвах ваших ног, ощутите там мягкую, добрую, светлую вибрацию, точно такую же вибрацию, ощутите ваши вашей макушке. И направьте обе вибрации навстречу друг другу. Пусть та, что в макушке, заглянет в подошву ваших ног, а та, что в подошвах, заглянет в макушку. ощущение наполненности, вращения в тепловом теле, и при этом вы сохраняете бесконечно ясный, естественный глубинный покой сознания, вспомните себя в лучшие моменты вашей жизни, когда вам во всем везло. Вспомните вашу прекрасную физическую форму в юные годы, вспомните ваше прекрасное общение с чистой прозрачной прохладной водой, с чистой прозрачной водой. Вспомните ваше общение с огнем. Вспомните все ваши победы и улыбнитесь. Верните все это. Пусть все это заново перезапустится по новой, как диск с любимым фильмом. Пусть все доброе в вашей жизни повторится. С вами снова и снова. Ощутите вибрацию потока счастья, потока здоровья, ощутите ясность сознания и опять погрузитесь в глубокое, ясное, чистое славянское небо. Пусть вибрация потока здоровья и счастья усилится, становится все сильнее и сильнее, еще сильнее! Еще глубже ныряем в чистое ясное голубое небо. Глубже. Вспыхивает ослепительным белым светом наша макушка. Как цветы раскрываются все наши чакры. Радости из глубины нашей груди выходит наружу и переполняет все наши тонкие тела. Чувствуем, как энергия бьет фонтаном через макушку и усиливает наше силовое поле. Мысленно проговариваем «Я сильный, и становлюсь все сильнее и сильнее. Я сильный, очень легкий, легче воздуха. Я сильная пустота в пустоте, я все могу, я есть все». Я хочу быть всем, я рад всему, я все проясняю, я сливаюсь с абсолютной истиной, я сливаюсь с высшей реальностью. Сделайте глубокий вдох, на 2-3 секунды задержите дыхание, на выдохе откройте глаза Позанимайтесь йогой, поплавайте, поиграйте в футбол. Переведите накопленную вами энергию в конкретные дела. Я бы рекомендовал вам обычную рубку дров. Левой рукой вы держитесь за молоденький дуб или стройную березку, а правой рукой рубите дрова. Приведенное выше упражнение очищает вибрацию. Вибрационно очищает все ваше физическое тело на клеточном уровне. Стирает старую информацию для быстрого наложения новой. Важно выполнять это упражнение с утра и в обед, в течение двух-трех недель. После физических упражнений желательно поиграть в шахматы, порешать математические задачи, посочинять стихи или просто порисовать. Чакра по-славянски звучит как чара. Отсюда пошло слово «очаровать». Каждая чакра это энергетический центр, привязанный к той или иной области физического тела. В классике основных чакр 7. Как 7 нот. Я обычно прорабатываю ежедневно от 8 и до 17 чакр. В каждой чакре соответствует тот или иной узел нервного сплетения железа внутренней секреции. На энергетическом уровне каждая чакра представляет из себя энергетический вихрь. Я не буду сейчас сильно углубляться в эту тему Если вам эта тема очень интересна, можете зайти на сайт Владимира Владимиру Калабину, который прекрасно освещает разные направления современной практической йоги. На данном же семинаре нам важно просто понять, что каждая чакра – это живая часть нашего собственного сознания. Запомните навсегда следующую очень важную информацию. Каждая чакра, чара, представляет из себя материальное психоэнергетическое образование, которое присутствует одновременно на всех планах и отображает работу нашего сознания. При этом каждая наша чакра, чара, Является моментом соединения нашего сознания с окружающим миром. Является порталом вратами, позволяющими нам проникать в наш собственный внутренний мир переживаний. В момент проработки чакры я бы порекомендовал всем практикующим обращать первое внимание на слабо вибрирующие, выбитые чакры и только затем усиливать Вибрацию сразу во всех остальных, или одновременно во всех чакрах, или снизу вверх, затем сверху вниз, встречными потоками вибрации. Еще очень интересный момент. Вот, сделайте для себя маленькую таблицу, запишите что чары чакры муладхара свадхистана они относятся к вашему прошлому чары манипура и анахата относятся к настоящему а чакры вишудха аджна сахасрара относятся к будущему к миру различных сверхспособностей в котором раскрываются ваши творческие ресурсы Если вибрация ослаблена в нижних чатрах, то усиливая вибрации в них с помощью вышеизложенных упражнений, вы по сути направляете, направляете энергию на исправление своего прошлого. Если вам плохо здесь и сейчас, усиливайте еще и еще поток вибраций, идущий через чары, манипуру и анахаты. Если вас тревожит ваше будущее, усиливайте поток вибраций, идущий через вишутху, аджну, сахасрару и выше, и выше и выше. Усиливайте и еще усиливайте. Так можно легко и быстро адаптироваться к быстро изменяющимся условиям окружающего вас мира. Так можно легко выживать практически где угодно, в любых обстоятельствах. Находясь в просолнечном состоянии, надо увидеть черную точку на белом экране. Мысленно произнести. Сейчас я становлюсь легким. Невесомым. Я уже много раз летал во сне. Значит, я уже реально летал? Я летал. У меня был этот опыт. Мое физическое тело хорошо помнит все ощущения свободного полета. Полета моей души. Всем частичкам моей души и моего тела так понравилось состояние свободного полета во сне, что при первом же воспоминании о левитации я испытываю радость, идущую из самой глубокой точки моей груди. Пусть же эта радость выйдет из груди наружу и наполнит все мои тонкие тела напитывая их возможностями, способностями и умениями и памятью о пережитом мною в свободном полете. Теперь я разрешаю себе летать не только во сне, но и наяву. Да будет так. А теперь я еще полчасика посплю. Когда я проснусь, мне не обязательно вспоминать о том, что я делаю здесь и сейчас. Я твердо верю, что могу, хочу и буду парить в воздухе, как воздушный шарик. Это так здорово. Я радуюсь от одной мысли, что уже летал и буду летать. Все мои тонкие тела помнят ощущение свободного полета. Все частички моей души радуются и сливаются в единое целое с единым намерением. Свободно летать!